Я не Высовский. Не Высовский? Последняя гадара. Бабара? Круга не рвётся. Как вы дырётся. На верху он будет. Наверху? Да. да. да ну, стало а за вас пиздяки? Тихо так, не загорись. Ну давай, другие стихи мать расскажу. Ну давай, говори. Я же старше их. Ну старше чё? А вы, блять, деньги... А змея, меня. Бомбом? Не бомбом. Давай. Не бомбом, да? А погода как у нас сегодня? Погода как у нас сегодня? Погода заебись? Майская. Майская? Сегодня апрель еще. Май-май, ты хочешь тебя поймать. ха Отличная фраза, короче. Май-май, ты хочешь тебя поймать. Мне нравится ваша фраза. Что Витамины. Витамины? что это? Ничего. Ну, во, во что я. А вы другой. любите курить? Чё? Никотин душит ты, вашу душу. Какой никотин? Бамбок. Бамбок? Бамбук. Ну, а, -а, а, бамбук не башти. Это понятно. Да мы придём, шутки помуришь, да? Вообще плавился. Чё смесь? А песни, ну, песни-то ну, знаете? Парень. Эй, мамбо! Сейчас деньги ела? Чего вы заебачите? А, а ты не разрубаешься. Раз... Ну, я не ругаюсь, не что, я... что Не ругайся матом а никто. Я не, не, я... не, не разрубаю, да. Разрубаешься, ну разрулишься, чем тогда. Чё Че там, как вообще? Поток. А, а, а, все проебали, да? бамбок поток. бамбок поток. Май-май, что там май? Что там май-май? Май-май, что-то поймай. Не-не-не, меня не надо поймать. Меня не надо ловить, короче. Сынок, сынок, сынок у вас там где-то. Май-май. Май-май, ты меня поймай, да? На небе, поймай. На небе, да. Мы же вам дали 5 рублей. Да, ну вот же спички. Вот, вот же у вас спички Но. есть. Спички. Ж, подкурите. Бамбук подкурите. Спички же есть. Ну дай мне. Вон же спички Ну вот же вот, вот. сдохну. Сдыхайте. Выдыхай. Поймай, да? Хуим. хуим. Май май хуим. То май-май поймай, то май-май-хуим, да? Танцуем джага-джага, да? Постукли. Постукли? Опять Давай, за Энергеница зашла. На пять рублей. Да я тебе дал, чё? А мне за что? Ну, я не Заслужили. Ч ты найдешь там? Орден Феникса же. А у меня есть. Есть Орден Феникса? Опа, тихо, пять Деньги, деньги падают, деньги. Он пять рублей. 5 рублей. Да. пять рублей. В карман 4... пачку уберите, чё вы ужин? Нет, максим нет. говно а если более. Да. Же... А Винсен курит на? Да. Вот, да. Чё, а вы хотите прославиться на всю Россию? Путина выебнут и метера. Два колубока. Да, Да-да-да. Бабки-да-Раса. Понятно. Суда. Ч ⁇ Путина и коза того килограмма. Да вообще, блядь, бабки-дерет, да, сука. Охуительная. Вообще ахуительная. Сейчас. Вот чувак нашивал. Какой Дарь еще контракт. чувак? Бог мой, ты не туда не сходил. не сделал? Эй? Ничего не сделал? Че не сделал? Прочитай мои медаль. медаль. Ты нахуя умеешь читать? Где нашлась? Я заработал за миздиком. По за миздиком, давай. На нас старинная пулла долголетний труд. добросовестный труд а в монастырь пойдешь? Увожу. увожу вот за это уважу. за что? вот Я? за медаль блять отсюда и отсюда. сюда перешла да ты же прыгнула. красавчик прыгнула за ебак медаль не прыгни это блять усердно надо держать она старинная Спички-то Спички вон у вас там. Пачку в карман положите, спички подожгите. скажешь Я не кричу. Я прочитал, вообще уважуха. Ну-ка, скажите, я ломал бы батарею, если бы только бы смог. За Нижнекамск. Знаешь, медаль? Вот От души. От Ленина вам передают? Она написана... Ленин, мы Ожин. зале, короче. Ограбили. А ядерная война да, начинается. Ядерная война. Тихо. Че? Не ругайте. Никто не ругается. На, будешь под курицу. А, все, все идет, своим автоматом. Я, я мечтал, здесь все свои автоматы. Все? Тяни. ай яй яй бамбук, бамбук. А че так? Бамбук. Вам что, ребра не работают? Какой вот зверь. Рыба не работает. Ребра. А, ребра не работают. Реал-Бранд заебись. Вконтакте, знаете что такое? Я все знаю. Все да. знаете? Денчик, денчик, а она, знаете что такое вконтакте? Вконтакте. Да, так, так. Короче, да, я понимаю, у нас все заявить получается. Чего там глянул? Я их. Чего там глянул? Вот Дей. смотрите. Дей. Давайте освоить. Давай сейчас. Но... Не тихо. А-а-а... Поехали? Вот смотрите, я вам даю пять рублей за пять строчек частушки. Давай. Давай. Знаете, вот что-нибудь вообще вот четкое. Четкое прям. Давайте. Давайте. Про Нижнекам скажите нам, про Тарсану расскажите. Ну давай. Эй, как делать, Ниху. Невказал. Блять. Вот частушку от души вообще. Давай Бамбук. Давай. Бамбук? Май-май, небо, поймай. Да. Петух! Нет, это не то нужно. Пять минут и мода сменилась. Бить Кто и бить кого? будет? Кто бить будет? Тетя, не не Четю, он не любит, вообще бить нельзя. Да. Вот пять рублей вам. Вот. За чистушку. Джекпот, ну, джекпот. Вот, а чё вы не копилку кушать? Я не хочу в не богат, ну пять рублей связан. Это приличный день. Давай, давай. расстояние, давай. Расстояние, оторви. Оторви? А вы бы.. Да. Вот, а, брек, брейкданс будете больше. Да, как на ангела напали. Ангел Чарли, заебись Я не Чарли, заебись. Я, я ангел. Я я Она и Карли. Я в США. Я не в США. А, ну ладно. Но, да. Made in Russia, да? Мы продали. Да? Продали, суки, я не знаю. Путин, вообще, да? Это же... Сразу да. Давай, давай. Как дела Давай спарим, чё А мы парить не будем на кругу говорить вам. Не, ничего не будет. Давай, давай, стишок нам. Ну, давайте частушку или стих. Вот просто, для меня, от души просто. Вот, чтоб меня затронуло, я Но вот... Для я для вот праздников. Спасибо, вас. Верно, вам... воскресенье. Я знаю, вас тоже. Я вернула воскресенье. Пускай. Я говорю но. Да. Фотографируй. Я не фотографируй, вот, не. Играю. Он телефон играет. Я играю, тут игра по. Мужик, и... да? Вот мужик. А мне не хуя, в руках. Не Нихуя в руках. Вот... Сигарета в руках, 5 рублей в другой и пачка Максима, легкого это вообще охуенно. Сигареты в зубы шли домой мой сгорел. а как делать их? Отойди. Отойдешь. Флеш моб индустриат, это Ай дайте, песню обещали, как-никак. Давай. Давай. А он богатый был. А чикам. Берите, чё, города весь город у вас боя. наверху. Да? да Вы не стреляйте. вообще рук как... Подожди, тихо. Тихо, давай, давай. Я хотел, а он не успел. Трохим комбинат. Можно сказать? Давай. Вам химия. На горах. Там химия где-то, короче. Тихо. Люди, там химия, баный вроде, блядь. А <связанная> здесь бабушка Ангелина, блядь. Два! Давай, Давай ой! Она жарит наркомана паблики, бля. И не наркоман, понимаешь? а на калаш, калаш. Я это я знал, бный чё! Ну-ка, ну-ка, Ака-47. Ну-ка, скоро понятие. Ну, ваш, Песня будет, нет, сегодня? Будет. Отжали на это, от меня. От давай, от... Отстаю. его. Отъебись, А футбол проебали. Вообще гандоны, да? А я виновата. Нет, никто не виноват. все всё Путин. Блядами, Путин. Нет, они футбол вчера проебали. Футбол, короче, весь подкупный сейчас. Тихо. А все денежные. Во всем виноват Волон-де-Морт. Как вы зовут? скажете свою ретензию с э, стихов М.В. Шаихова? Проебали вчера в футбол. Ну, блять, имбецилы. Ну блядь, им но я виновата. Ну никто не виноват. И жизнь не пиздата, да? И нет, и... Жизнь, жизнь пиздата. Нет, нет, но... Потому что вы сделаны из автомата, да? Из калашников. Да, это гаделы. Ну чего, диалог, если будем? Песню, песню же выгорели ну, Говорите. Почему нам, как вы пели нам в 94-м доме? Я... Давайте, ветер с, я... дул, ветер с моря. Ветер с моряду. Смотрите, вот, пожалуйста, не... для сумак, меня. Не не От души не прям, то. чтобы не прям. То. То. Петух, <рек> да. Ебаный, бывший, а не рэп нам не надо читать, мы вот просим доме, вот как вы нам бесит, вот у вас отличный голос, голос, голос России просто вот это вообще это фунья. петух ёбаный да, вот ну такие, скажите, вот, как петух ёбаный бывший вот такие вот, как вы, должны держать Россию. Да. А Пугачёвы эти, блять, это как шмали Я бы не свет, блять. Меня поздоровишь? Давай, я пойду. Два Давай. Мы давно ждём. Вот он а меня ван, ван... Нет. А. Пусть, а вы начните, мы вас поддержим. Да. да, как делать, нех? Поздоровишься. Духу, загонял а, да? без дуга, ты вернешься скоро, засмеялся он, не надо, тут по стране, не хочу, хочу, давай другую песню споем, давай, там любую, на площадке, да, на сцене с моим там все куплено, Айда Прыгант... <регит> <Су> на Чувак, не надо, пожалуйста. Не над... надо, э -э -э надо Ты проебёшь, Спартак ту а я выйду! не Нам Мы давно уждем. Это нет, не бутылка. Бутылка. Если знаю, помогу. Кругов биле. Кругознул. Да. Четыре пули в спину ему пидорасы сходили. Тихо спину. Что А еще. Это нянга. Ну я знаю, то что не Давай, поем. Давай. Ну-ка, Шарин. в улюминаторе. Я в улюминаторе. Грузин спел. Грузин? Я грузинов не знаю. Чурок надо пить. Вот чисто, чтобы они в чурки, блядь, это... А, а, <ную> вообще... Я вообще, как можно, ты, блядь? Взять, Конечно уж, блядь. А пацанок вот А, а, то, а я... Они деньги пошли терять, не а. деньги. Да, вот это вот лоханская контора, короче. Одни батки проёбы Вообще они, ну, почему воруют? Может, они работают. А Я по... тоже работаю на химии. Я уверен, не сомневаюсь. Ну, у нас, завод, видишь? На Назад повернись. Ну, я знаю. Назад думаете, будущее? Машина, знаешь? Ну, знаю, что, блядь. Там колеса Там продают. я два завода mm -hmm. я У вас есть Ну эй, тетя тебя Есть, нет? Что Хуй. А? Хуй, хуй, говорю, не пульт. Вы же хуй им показали, у вас есть хуй? Да, а, это... вот так заказал. А это хуй что? что? А, скали. На жопу сяди. Ровно. Сядьте? Понятно. Я не.. Генерал. Я не художник. Это не армия тебе. Но Это да, это не армия. Нет. Это свобода. Свободная демократичная Что? страна. Что? Где можно говорить хуйна? Чего? Я не художник. Не художник? Нет. А что, вы хотели бы стать как Давинчи? Давайте, давайте. Песенку, песенку, кто-то обещал так. Все, да. Можно да, пожалуйста. Можно. Конечно, конечно. У нас куплено. Зачем куплено? Мы живем в демократической стране, где все не подкуплено. Можно как делать них? Говорить. Все, присели. Сейчас посидим да? Давайте, правду. Ну ай, дайте. Ай, дайте крутую. Правду, правду нам говорить правду про безмолвие Сейчас все выскажем У вас есть и Давай. Чисто в блядь. Давайте в правду. Блядь, ну, это два вторую расскажу. А, ну это что ли да. А, да. А? Че ты убил что его? А? Че бьешься ему? Я не бью, это а кореш мой. Он мне совет дает по жизни. Может я и мальчику помогу? Че журналистов, сука? Эх, нахуй, пустой. Не, за Степашки поделся? Какая Степашка? Ну, блядь, водочка. Свое... Нихуя!